Всем привет подписчики, с вами канал CryptoAgain, давно не было видео, прошу прощения, немножко был занят, да, теперь опять готов показывать новые проекты, показывать где можно заработать и как. У нас появился новый проект, он не прям, скажу свежий, но он уже на бирже и мы уже можем действовать прям начиная с сегодняшнего дня, да, пробовать зарабатывать, не покупая монеты, ждать чего-то, а прямо сегодня уже попробовать заработать и называется DME, это будет месседжер довольно-таки в принципе интересный, цены уже неплохие на монетку, она торгуется довольно-таки неплохо, я сейчас все покажу и тут большой идет акцент на то, что ну, анонимный безопасный, то есть на сети блокчейн, безопасное приложение, то есть для обмена сообщениями. В наше время мы сейчас понимаем, Именно анонимности очень мало, потому что любая сеть, я не знаю, возьми WhatsApp, возьми вайбер у нас все читается любыми службами, то есть есть анонимные чаты, но они только так называются, я думаю, на самом деле, сами все понимаете. И здесь ребята предлагают, но ну, это на самом деле то, чего сейчас не хватает наше время, когда ты не можешь ничего отправить, потому что это может кем-то контролироваться. Я не знаю ради каких целей, ну не буду никаких предположений где но все же суть должны уловить. А, то есть вот они предлагают именно вот, сделать такое предложение. У проекта есть неплохое финансирование, поэтому, я думаю, они взлетят и поэтому можно сюда заряжать кэш и, соответственно, его вывести. То есть э у нас здесь идет описание, то есть что у нас будет э быстрая передача, у нас все будет анонимно полностью. И тут будет распределение дивидендов. Это для того, кто вкладывал деньги в проект. И сейчас объясню, каким это образом будет происходить. Видите, как интересно сделан сайт и какой здесь шрифт. Мне на самом деле нравится, но вот мы видим. У нас всего будет 5 миллионов монет, да, там торгуются на рынке по 10-15 потолок. А, не знаю, классно, мне нравится, когда идет такое распределение, то есть не миллиард, а именно 5 миллионов, класс. Дальше прямая у нас будет 3%, ну, неплохо, но с тем, что ребята сами все финансируют, без, как бы, свои деньги, без ICO, я думаю, это справедливо будет. Мастернода, у нас будет мастернода, кстати, и постмайнинг, я прошу прощения, что забыл сказать. И у нас будет 1000 монет стоить мастернода, время блока 60 секунд, блок 2 мегабайта и 2 часа у нас будет стейк. Так, одну секунду, сейчас смотрим. Так, что у нас здесь? загрузка ну и кошельки у нас доступны windows под mac под linux здесь руководство идет по мастерноде обменники скоро будет ser 24 здесь уже вот Dex уже доступен уже можно посмотреть я уже открыл вкладочку мы ее дальше сейчас откроем посмотрим ну здесь соответственно можно посмотреть за мастернодой как она торгуется и так далее то есть понятно и здесь все вот дорожная карта, у нас сейчас идет первый квартал 2019 года, они сделали кошельки, действительно все выполнили, весь сайт, подробный, я так помню, доклад, белая бумага и все остальное будет на днях буквально. Есть уже первый листинг, даже есть уже их два, но я смотрел только, смотрел только первый обменник, вот этот. На стоит даже не заходил, не обязательно. Мастет онлайн, все, то есть можно будет просматривать монету, ее цену и так далее я думаю, ну, довольно таки интересно будет все. Так, секунду, вот у нас мастернода онлайн, Мы мастернод про, прошу прощения. И что мы сейчас здесь можем увидеть? Ну, не могу сказать, что прям дешевая мастернода, но с нынешним курсом, в принципе, довольно таки доступна. А... Так. Ну, в принципе, монета, не знаю, как по мне, Рой сейчас, ну вы видите, как она растет. Ребят, ну сейчас самое время заходить, я считаю. Прям вообще прям самое время. Когда, если да, это не сегодня. Вот мы сейчас видим все эти монеты. Вот возвращаемся на сайт. По дорожной карте давайте до конца уже дойдем. Второй листинг, мониторинг платформы и так далее. То есть они еще где-то будут листиться, понятно. Следующий квартала, то есть. Большой, большие будут их партнеры, естественно, будет, скорее всего, нормальное финансирование. И разработка приложения номер два. но ну, приложение я не думаю, что делается за одну неделю, естественно, нужно время. Но с такой идеей ребята могут держаться на рынке, держаться будет цена и в принципе ждать. Пока не будет приложение, цена ни в коем случае не пойдет, она только может расти. Поэтому если вы сейчас условно нет возможности купить мастерноду мы покупаем монеты. И к выходу приложения, когда будут все же релизы, когда все будет показано, более менее ближе. Когда будет сама, грубо говоря, интрига и э, вот это ожидание само приложения, вот тогда и подрастет, подлетит цена, тогда, если вы захотите реально там э, слить, можете слить, вы уже заработаете 100%. Так что сами смотрите, думайте, я думаю, здесь прям разжевать, никому ничего абсолютно не нужно. Так, э, ну, Здесь, в принципе, можно на медиуме посмотреть, что вообще у нас говорят о проекте, да, то есть… Э, у нас будет биржа да это у нас здесь будет биржа мы сейчас можем посмотреть как у нас здесь все торгуется а торгуется у нас довольно таки часто цена очень хорошая видите по небольшому количеству монет все торгуют она не падает она в принципе растет опять она выросла и смотрите у нас торги я сейчас записываю видео у нас 15 число и мы видим что у нас уже сегодня посмотрите сколько торговалось с утра и в обед довольно таки активно, вообще плотно. Я считаю, что это очень положительно для тех, кто хочет на все это посмотреть. Ну и соответственно в двух словах э, проекте уже сами понимаете, что у нас любая соцсети, любой мастер из себя представляет, но все же э, своими словами даже всем ознакомился. Естественно, это в первую очередь анонимность, это быстрое сообщение, ну не знаю, акцент все-таки 10% мы делаем на то, что закрыт будет чат, закрыт он будет полностью анонимным. Ну и здесь э, смотрим, что они будут предлагать снабчат функциональность, то есть будет. Э, у нас будет шифрование военного класса, что-то не перехватывается никем, ничем. Не знаю, я не знаю, как это все работает. Ну, окей. Будет поддерживаться, естественно, для iOS, для Android, возможность общаться с персонального компьютера. И, ну, не знаю, в принципе, круто. Мне кажется, здесь интересно. У них все очень интересно оформлено. Большая команда, и, у них.. Uh, Все классно распределено, я думаю, ребят будет в будущем не один еще проект, вот они показывают, кто они такие из с кого они состоят. то есть uh, Более трех лет вы видите, ребят занимаются IT-поддержкой, ассистемный администратора и с больше трех лет уже, я думаю, они с на «ты» и понимают, что и как делают. Тем более, если у нас сейчас курс будет битка расти, а он будет расти, я думаю, очень полезно будет зайти на этот проект. Поэтому здесь очень классное распределение между мастер-нодой и постмайнингом у нас э, мастернода 60 процентов дает и по 40 ну разница вообще минимальная так что если не хватает на мастерноду смело берем монет хотя бы на 100 долларов 200 я не знаю, не уезжают сюда будет неплохо, вы будете знать что ваши деньги не просто у вас дома лежат, а ваши деньги на вас работают а неплохое активное вложение и вы из этих 100 долларов уже через месяц работать и еще как минимум 100 то есть, ну, я условно я не, не рассчитывал сейчас но почему бы и нет то есть почему не должны лежать на карте можно сюда вложить какую-то часть из этого заработать ну окей здесь они показывают что они будут делать а, рассказывают о том что они по дивиденд будет для вас если вы вложитесь ну естественно месседжер на чем зарабатывать денег есть естественно рекламы есть разные смайлы есть и так далее что они добавляют по типа эмодзи. и при покупке этого клиентами данного мессенджера, то есть соответственно есть доход будет делиться между всеми и каждый раз вы будете с того что-то получать. Соответственно, и чем больше будет людей, чем больше будет стоимость монеты на рынке, тем больше вы зарабатываете. То есть, имейте в виду. Ну, и здесь мы видим распределение по блокам и так далее. Они рассказывают, что вот, смотрите, они работают на частных фондах более миллиона долларов, огромный бюджет идет вообще в развитии, маркетингом они реально занимаются. Я много от ребят, с кем я слышал, что то есть, они обращаются, они себя рекламируют, они себя показывают, не боятся. Ну, то есть, э, говорят, заходите, заходите в наш проект, заработайте бабок. Э, так что смотрите, я думаю, это можно закончить. Э, в принципе, я думаю, сам сюда, скорее всего, зайду. И посмотрю вообще, что у нас из этого получится. А вы, ребята, если кто-то решил все-таки купить монет, напишите на почту, напишите в комментариях, какое количество, сколько и так далее. То есть, отписывайтесь, это очень важно, на самом деле, для других, может кто-то боится, не знаю, за свои деньги, за свои средства. Успокойте кого-то и, не знаю, кто что -то сможет сразу же поднять, покажите то, что вы смогли заработать. Я думаю, это будет очень полезно для каждого. Так что, всем спасибо за просмотр, всем пока, до скорой встречи.